всем привет сегодня буду оформлять детский тортик у меня здесь начинка медовик крем-пломбир и банан достаю торт из формы убрала лишний крем с боков торта и перекладываю торт на подложку украшать торт я буду кремом чиз здесь я его окрасил уже в такой оранжевый цвет Покрываю черновым слоем и окончательно выравниваю торт. Сверху немного посыплю дробленным арахисом. У меня готовы топперы уже на мастичной основе. И вафельную картинку сверху я тоже покрывала декор гелем. Осталось только это все установить. Вот такой получился торт Надпись я сделала из шоколада С помощью силиконовой формы Кому идея видео понравилась, было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Всем пока-пока.